Итак, друзья, приветствую вас на канале Декатлон ТВ. Я Дмитрий Кузнецов, чемпион России по воркауту. И сегодня расскажу вам такую интересную тему, как что такое воркаут и с чего начать, будучи новичком в данном направлении. Поехали. И первое, с чего хотелось бы начать, это что такое воркаут. В принципе, само слово воркаут переводится с английского. Тренировка. Направление называется Street Workout, то есть уличная тренировка, которая подразумевает под собой... Обычную тренировку с весом собственного тела. У данного направления есть два основных преимущества. Первое – это то, что оно не требует никаких финансовых вложений, абсолютно. То есть для того, чтобы просто начать заниматься воркаутом, тебе не нужно покупать абонементы в дорогие залы или искать какие-то специализированные залы, помещения, покупать дорогостоящее оборудование. Нет, ничего этого не нужно. И переходим тем самым ко второму главному преимуществу – это его доступность Для того, чтобы заниматься, тебе всего лишь нужен пол дома Обычные турнички, площадка во дворе Благо сейчас они есть почти в каждом дворе вот, Но найти не составляет труда И всего лишь навсего обычное желание Варкаут очень хорошо подходит тем, кто хочет привести свою форму, свое тело в порядок Как, как тренировки не изнуряющие, не излишне силовые Они преимущественно... Идут на выносливость. Тренировки на выносливость затрагивают именно красные волокна мышц, которые берут энергию из жировых отложений, собственно. Воркаут делится на несколько направлений развития. Первое – это изучение силовых элементов. Второе – изучение динамических, технических элементов. Третье – это развитие базы, ОФП, обычных классических движений, таких как подтягивания, отжимания от пола и на брусьях прокачка пресса и также ноги сегодня мы поговорим именно о базе потому что в самом начале я бы рекомендовал уделить немало времени развитию основных простых базовых движений подтягивания отжимания на брусьях и отжимания от пола Итак, какие движения нужно развивать я думаю в принципе вы поняли и самый наверное главный вопрос который сейчас у тебя возник это как тренироваться? Сколько дней в неделю? И прежде чем ответить на данный вопрос, следует сказать, что на начальных этапах развития каждый обладает абсолютно разным уровнем подготовки. То есть кто-то уже умеет подтягиваться один, два раза, три раза, кто-то десять раз. Некоторые люди не умеют подтягиваться вообще. Это может быть связано а, либо с общим показателем силы, либо с тем же самым излишним... Весом. И если же у вас есть излишний вес, то я бы вам советовал сначала именно поработать над этим и привести свою форму в порядок, то есть убрать лишнее. Потому что если вы будете делать силовые тренировки, будучи с излишним весом, ваши мышцы, связки суставы будут испытывать колоссальную нагрузку, слишком большую, что может привести к травмам. Я не говорю, что вот прям травму получить легко, нет, но в принципе веро вероятность всегда есть. И ее лучше избежать Поэтому сначала я бы вам порекомендовал делать простое кардио Если на начальных этапах вы не можете сделать ни одного повторения простых базовых движениях, таких как подтягивание, отжимания на брусьях То вам сначала нужно заняться именно изучением данного движения То есть существуют подводящие различные упражнения К примеру, чтобы научиться подтягиваться Можно найти низенькую перекладинку примерно по грудь да, повиснуть с опорой на ноги Ноги чуть выставить вперед в положении полуприседа И подтягиваться Ногами себе помогаем минимально То есть, чтобы вы могли себя дотянуть Но тяга происходила именно за счет спины, за счет рук Чтобы движение анатомически выполнялось как подтягивание А чтобы научиться отжиматься на брусьях Вам достаточно просто начать отжиматься от пола Не умеете отжиматься от пола В принципе, вам доступно отжимания с колен либо, если так же тяжело, то отжимание от стены Просто находите какую-нибудь стенку, становитесь под углом и делаете простейшие отжимания И когда ты избавился от лишнего веса, привел свое тело в порядок Тебе на начальных этапах понадобится порядка 3-4 дней в неделю на тренировки. В эти тренировки будут входить обычные базовые движения, причем раздельно То есть, к примеру, один день тренировочный будет у нас акцентирован больше на подтягивании, То есть, больше на прокачку спины задние дельты бицепса и предплечье естественно второй день будет уже акцентироваться больше на грудных мышцах на трицепсе передней дейл третий день пресс ноги четвертый день в принципе можно делать комплексно все абсолютно по чуть-чуть чтобы не перегружать CNS. итак разберем сейчас тренировку на спину на подтягивание так как это одно из самых основных движений в данном направлении в принципе у нас на тренировке будут по сути вся тренировка будет состоять из простых подтягиваний То есть будет очень много подходов повторения мы не считаем делаем сколько сможем банально самые простые способы как научиться вот если ты уже умеешь подтягиваться пару раз и у тебя есть партнер на тренировке. Ты можешь с ним играть в так называемую лесенку Это когда ты подтягиваешься один раз, твой партнер потянулся один раз Далее, ты подтягиваешься два раза, партнер подтягивается два раза И так далее, прибавляя повторение Если же у тебя нет партнера, в принципе, ты это можешь сделать сам Просто, не знаю, сделать, к примеру, 10 подходов подтягиваний по максимуму Сколько сделаешь Отдых в таком случае нужно брать порядка двух двух с половиной минут этого будет достаточно чтобы восстановить силы на следующий подход вторым упражнением на тренировке спины могут быть подтягивания те же самые но уже с использованием дополнительно тренировочной резины которую можно купить дополнительно но как я сказал не обязательно но существенно поможет вам спрогрессировать в более кратчайшие сроки то есть мы уже будем добивать то есть у нас есть основное движение это подтягивание и второе упражнение на добивание то есть те же самые подтягивания с резиной Два упражнения, в принципе, будет достаточно, чтобы сделать одну полноценную тренировку Единственное, что нужно в каждом движении, в каждом упражнении делать, ну, порядка 7-10 подходов Такая тренировка у вас займет примерно час-полтора Это стандартная тренировка воркаутера Также можно делать все основные упражнения на одной тренировке То есть те же подтягивания, отжимания от брусьев, пресс и приседания но тут уже будет дозироваться именно количество повторений количество подходов не 10 подходов каждый на максимум к примеру а уже три подхода возьмем и выполнять их в процентном соотношении порядка 70 от максимума от максимального показателя К примеру ты делаешь 10 подтягиваний то есть тебе надо будет сделать три подхода по 7 этого будет достаточно и переходить уже к следующему то есть 4 основных упражнения, по 3 подхода каждое Будет та же самая полноценная тренировка на час-полтора Вместе с той же самой разминкой, Что является обязательной составляющей одной целой тренировки По сути это все, что тебе нужно знать Если ты хочешь приступить к занятиям воркаутов Тренировкам с собственным весом Ну а на этом можно закончить видео Я надеюсь тебе понравилось не забудь поставить лайк, можешь написать свое мнение в комментарии, либо что-то дополнить от себя. Не забудь подписаться на канал Декатлон ТВ. Жди моих следующих роликов. И желаю удачи в тренировках.